У вас тут дорожки даже нету, да? У нас дома-то нету, а вы К... говорите дорожки. А она ведро набрала пропила. Здесь опасно, здесь может опасно. и дом загореться. Пятьдесят тысяч ушло, чтоб подсунуть. Да. Внука придавила в один год. Да? Коридор меня придавила, упала крыша. Это... Бабушка, а вы скажите, вы что-нибудь... Вы знаете такое. Ну, Та что? часть еще стояла в том году, я помню. А как и дочь отбирала, и внук забирали. Но Чего все так? равно земля ухоженная, не брошенная. Не, а мне куда деваться? Внук пенсии приехал, вот их ставила. Вы можете, кстати, передать огромное спасибо нашим зрителям. Вам надо паспорт обязательно делать. А вот тюремный Валентин меха два раза сидел. А. Ну и не и там пьяница, бомж какой-то, рядом же, от меня собака зарку хватила. Uh -huh. Здесь курить нет, лавки не возят, водку не возят. Она паралит перенесла, свалит, uh -huh. был. Вот так насыпаю в пакет, связываю и хожу. Я раньше вот тепло было здесь, готовила. Так бык мне ещё развратил. Вот я боюсь Ужас. быков. В печку топлю, вот такие руки хожу. Вот так ползаю, вот так упираюсь об этом. Мороз и солнце, день чудесный. Всем нашим людям душевный привет. Сегодня мы отправляемся к нашей полюбившейся уже зрителям бабушке Тане. Отправляемся мы к ней неспроста. Давайте окунемся в то, что было месяц назад. Если вы не видите за этими кустами дома, то это не значит, что его здесь нет. Кот, кот пошел, кот партизан. Собаки нас первые встречают. Вот, ваша бабушка приедет, выходит нас встречать. Что это, меня фотографировали вот с такой камерой, и сколько здесь фотографировали, и как живут, так и живут здесь. Ну, как вы поживаете-то? Вовка Михайлов, четверо детей у него, ну, с приюта. И бывает, он вещей много привозит, ну, которые маленькие, вот такие. что-то помогают, да? Ну, вещами, да. Но курточек, конечно, нету. А продукты хоть привозят? Не-не-не-не-не-не, никто ничего не привозит. Вот вы тогда привезли, а я в огороде... Вот с водой ходила. У нас много было водастых быков. Меня так здесь гнал бык уже два раза. А сейчас с водой ходила. а у меня болот вот туда. Они вот здесь ходят по полям. Вот я боюсь быков. Я черным говорила. А что, они сказали, мы резать будем, когда морозы будут. Дочь болтается, спаивает. Да? Угу. Внук приехал, у кого мужика живет, то работает, то не работает у Саида. Он опять его забрал. Она здесь пьяная вызвала на Валентина. Он бывает и люк спаивает. И он сказал, mm. как будто потом на поезд, как будто к нему пристает. А он тюремный, Валентин Михайлов, два раза сидел. Mm. И в милиции работал. В общем, вот. рецидивист. Да. Ну, не, не первая ходка у вот него Вот две А вы как пережили эту зиму? Снега мало было, сырость большая была Ту зиму <с> <с> Ту зиму тепло было Я да, на печье спала да. и сплю на печье у вас печка-то топится сейчас до сих пор? Ой, дымит Мы, кстати, тоже в этот раз приехали не с пустыми руками Мы привезли продукты вам Ой, родные вот. Да, вот кроме того, нам вот в Сибири посылочка пришла, мы еще даже не скрывали. Да. А, да, Татьяна Круз передала. Ей спасибо огромное, хотим сказать. Специально для вас она там. Мы что даже тут? не знаем, что она прислала. Канал называется Крусенок. Ой, ой, ой, <с <с да, давайте смотреть, что прислала она. Да. Так, О -о -о, вот это да. Носочки, да. Ой, варитки. какая красота, посмотрите. А, носочки а -а -а. вам на зиму. Ух. Перчаточки вам, смотрите. Да. Ой, какая молодец она. А как так, шансик. а еще... Ох, а что это? Мы... Мыло. О -о -о. Мыло, видимо. Да. Угу, угу. Мыло. А это платочек. Ой, какая красота. Ой, да. Наверное, сама вяжет. Да, сама, сама вяжет. Вообще просто. Смотрите, ребята, а. Ага. Вот низкий поклон просто. Ой, вообще. А мыть какое лицо буду мыть. Да. А на диване дочь спит у да? меня. Диван нормальный? Ну, он подмонтил что-то разошелся. Да, у нара от сырости все равно сырость а попадает. Только, а да. крыши нет. Пойдемте нет. Посмотрите. Да, у... Дочери сказали что в интернет выложили. А никто ничего и не бывает, угу. а как может жить не знаю. Но мы приезжаем периодически к вам, когда вот возможность бывает. Вот сама на перил драю, сама колю. Топор убиваю, как не расшало. И где не расшало, скучь кладу. У -у -у. Никому я не нужна. Ни дочери, ни луку. Здесь у вас уже еще обвалилось. Та все. часть еще стояла в том году, я помню. Сейчас вот уже вот эта сторона еще а больше упала. А как? Мне дочь хотела подрать, а не как. А у вас свет так и нет, да? А кто аварийный дом мне свет делает? А садилась отдела соцзащиты кто-нибудь приходил? Нет? Или так и, и все? Когда мне давали в, в казарме на квартиру жить идти, ну, нет, вы рассказывали, сной, да, да, рассказывали вы. Я говорю, у меня 9 часов в пенсии, и там пьяница, бомж какой-то, рядом же, у меня собака за руку хватила uh -huh. большущая. Как я там могу с ним? Там не огород, не худо-бедный огород, но выкопали картошки, один мешок. А почему? Потому что 4 года навоз не ложится. А земля не... уже да, да, песок Неплодородный уже. уже... Не, не. Надо подкармливать, конечно, подкармливать. навозом обязательно. Вот у Черного сколько навоза было? Вывезли машина, возит навоз, сам грузит это, угу. ну, машина. Говорит, Вы, ну, можно перегночек набрать? Никому ничего не надо. Мешочек накопала я вот собачкам, добавляю морковочки, мелкой картошки. На ну, собачек кормить. Типа. У вас одна собачка новенькая какая-то, да? А это... Эти собачки не было? Не было. Да. Это щенка подобрал на дороге Денис, а вот там угу. же Ведка а у нее с головой не в порядке будка была трудох снесет с щенка, mm -hmm. потом выбросила а мне жалко у меня один пропал в том году да у вас собачка хорошая была <свист> там мешки черные выкидывают. ой какая красота ой какая красота что Самили, волки, убили, не знаю. Да. Ну и вот я его взяла вот уже год у меня. Угу, конечно, да. ну, а тепло сейчас... было, я вот здесь топила, варила. К ты расходила разходила создать а ее без конца она. Грибочки собирали в этом году, нет? А грибочка мало бы. Лисички сейчас есть там. Я хожу. Я ведро лисички спирую и продала, мне в конзале за 1000 рублей. А она ведро набрала, пропила. Вот, продукты сейчас, вы можете, кстати, передать огромное спасибо нашим зрителям За то, что вот они собрали денежек немножко И вот вам мы смогли продукты купить Тут и чай, тут и сахар Предметы первой необходимости Молоко мы тут взяли, масло Все вот это вот благодаря им Когда было, эта дурочка Жанна Ну а что она обонучила? Она паралит перенесла, пролить мозог был Полтора месяца ей было. А бабушка была жива, тоже чудненькая была. Они справочки порвали. Угу. А потом я когда повезла, Оленька, с деревни группу дали по зрению. 50 тысяч, говорит. То Горбачев, то Белова, то в Твери. 50 Тысячу шлур, чтобы подсунуть. Вот так, Ого, вот так. Вот Поехала. Чтобы группу получить, надо еще и деньги занести. А сейчас только так. Да. Вот как я хожу. Не распадала да, я подкладываю, чтобы не так сколько было. Вот так вот так упираюсь об этом. Да, тут все на ладом дышит. Не знаю, зиму, какая зима будет, не могу вам сказать. Это, дверь открывается, да у меня там четыре кошки все пузатые, вот котенец там лежит, убирает. Идите, проходите, держитесь. У меня вот пополнение, господи, Ой, я буду котенец кошка, да. господи. Да, хозяйство у... тут немалое у вас. Кошки, собачки. Ой, Какая и красавица. Бабка. И полы не мыла в лес, ходила уставшая. Леня, маленький, что совсем? котенец. Только да. У нее пять штук да. должно быть. Рыжий кот, рыжие котята. Хороший кошечек. Хороший. Ну вот, все маленькие капы тазила сохнуть. Видите? Мне даже положить некуда. Вот ваши одеялки родные. Угу. Покрываемся. Вот здесь я загнула. Потому что собака старая здесь спала. Загнула. Может, туда ляжет. Видите? Я это... Тепло было, я здесь спала, а мне некому заткнуть, видите, все дырки дует, все ноги ночью замерзли. Видите, что? здесь надо затыкать, все, внуку не нужно. Видите, как у меня? Светлая дочь, ну, спала, какая не есть дочь. Ну, лежу я, говорю, загорюсь, это... Ну, у вас изба по-черному, потому что сейчас... По-черному, по-черному. Да, да такси, да, получается? Да, мне 800. Uh -huh. Я ж пока что, сполуч... а как и дочь отбирала, и внук забирали, милиция вы у них отнимала, привозили мне как, как пенсию, а теперь Ой. уже прячу от них. Вот видите... Пока дочка у вас деньги берет, получается, и пропивает, да? прогуливает их. А она сейчас у мужика живет, у Леши Смирнова, не знаю, знаете, как? такой, один живет у рынка, там ягоды собирают, и она с ним давно-давно таскается. Здесь курить нет, в лавке не возят, водку не возят, а ну, там здесь, ягоды... Ну, да, а здесь, да, деревни-то не купить. А там-то они продадут ну, да. а у и вас... курить. А у вас кредит так и снимают? что-то. О, не, уже все давно уже платила, потому что рублей платила, с пенсии высчитан, но все Всё точно ну, пенсионный раза три ходила уже не вы хитаете у вас сейчас пенсия какая сколько вы получаете 9 800, 9 800. минималка сколько я получаю ну, вам хватает хотя бы да нет, вос... не хватает, ну да? где ж? 4 кошки 800 мне на дорогу надо тоже хочется колбаски купить две собаки круп сколько надо нет, светка с... у меня вот принесла вчера угу. маленькая ротаны 3-4 ловились но сейчас не стали Холодно, видно, я намешаю им с рожками водички, рыбки, так и ели, а теперь рыбки у меня нету им mm -hmm. дать. Видите, Правильно. что творится? Да, и смотри, Здесь труба у вас течет, и что ты, здесь вот внук пенсии приехал, вот их вставила. Уже висела над трубой, и если это упадет, труба. Ну, убила. у вас балка вот она сгнила уже, вот она рассыпается. Это, вот Тут он уже подставил. скоро держать крышу не будет. Здесь опасно, здесь может опасно. и дом загореться вообще. Может, может. дымит, дымит, лежанка, вот сюда дым идет надо трубы трубочить. Два летка печей бы сложить, не-не-не-не, ничего не надо. А мне куда деваться? Все равно здесь нахожусь. Все не топило очень дымно, хотела в болото идти, а быки утром... Опять пасу, а, я, а мне не убежать. У меня и рюкзак порвался, коробку мне дай из деревни, вот так насыпаю в пакет, связываю и хожу, Ух вот ты. так за плечи делаю. Рюкзак порвался, уже давно в не сломал, вот с коробочкой нужен, да, хожу. Какой? Каждый год мы вот так вот приезжаем и вот думаем, как вот этот дом проживет вообще. Хуже очередные... и хуже, все хуже и хуже. Очередные холода. О, железо, это же все, потолок упал. Да. Внука придавил в один год, там упал, придавил. Да? Коридор меня придавил, упала крыша. Это в любой момент может э, все обвалиться. Вот так а вот все зависит, здесь. знаете от чего? Вот этот стоит здесь. Матица. Но это несущая, вот она. Она и держит как, Де, как раз Вот держит, а я ему говорил, там тоже течет. На тот край тоже надо поставить, а ему не нужно. Как она выдержит? Если она упадет, значит, все доски... Все, у... это все обвалится. Да, а вот останется. только одну подпорку сделала. Я говорю, сюда надо, здесь тоже течет. Нет. Бабушка, а вы скажите, вы что-нибудь коронавируете? Все знаете такое сейчас, что творится в мире? У меня есть приемничек, батареечек нету. Да? Я а теперь... какие батарейки вам нужны? Большие Ой, или маленькие? А, посмотрите, у нас, по машине что-то было. Сейчас посмотрим. Да? В следующий раз привезем. Мне надо батарейчик или на фонарик надо батарейки. А -а -а. Я с фонариком... У меня целая куча на окне. А, -а, -а. а они не работают, их надо все помоешь. Илюх сказал, сухая. Ничего она не сухая, она сырая, альха. Надо. Ого, бонус-то идет. Ну, жир здесь есть. Так пойдет сюда. А я вот брусичку собирала, но это катаю на сетке. Вот она мелочь проваливается. А пила-то у вас как сейчас? Есть, нет? Пила есть. Здесь Мне... она? А, она была... Потом я заставила Валентину, у кого мужика, кажется, пило привезти домой. Эту. Они рабочая пила еще была. Они за тысячу загнали черного на рынок. Загнали, продали, профили. Ну и что? Пила стоит, работает. Маленько подпилит и все. Обещала огород спахать. Это уже брони все, уже спахали дней и опять уехал. Я сделаю приемничек, буду слушать. Я открыла, что-то никак. Неправильно что ли поставила? А, ну да, вот батарейки так вот. Пупить. Почему он не работает? Вот она здесь контакт дай, отходит. Да, Контакт, контакт нет. Надо мне изоленту будет другую искать тогда, сделать. Ага. Старенький. Да хоть и такое, все да, послушаем. А вообще Не боронила, еще не похак, вот с этой пашней мешок только набрали. Ну, внук, внук заборонил. но. но все равно пах... земля ухоженная, не брошенная. Нет, четыре года навоз не кладет. Что сли было много. У бабушки, конечно, уже и здоровье не то, но, тем не менее, вот капуста выращивается, ну, вы можете красивые. посмотреть, а я и петрушка убираю. есть, вот, и свекла мы видим есть. А петрушки я вам дам, хочу, нет, возьмите, нет. а я не знаю, куда ее девать. Вы молодцы, конечно, у вас все равно хозяйство какое-то есть. Здесь у меня да. чесночок был, ага. лучок ну, миленький, но ну, наплевать. А вот здесь это огурцы были, все баночек посолила огурцов, а капусты не убирай, нет, от чешков. Таня, съездили, проведовали хоть, узнали, спасибо, как дела. Продукты, что мне. Давайте вы держитесь тут зиму. Если Ой, получится, мы зимой к вам тоже выберемся. как-нибудь. Не знаю, Приедем. как зимой здесь жить. Итак, как вы успели заметить, уже слегка припорошила, И ваша помощь, бабушке Тане, будет весьма кстати. Объясню, почему я так говорю. За прошедший месяц мы успели открыть сбор для помощи нашей бабушке. И давайте взглянем на то, что у нас из этого вышло. Главным образом наша бабушка нуждалась в продуктах питания, в теплой обуви и связи с внешним миром Благодаря всем вам мы смогли взять провиант, мы смогли взять теплые валенки со стельками и галошами, топливо для рожика, бензинчик и радио даже А также в конце ролика вы сможете ознакомиться с теми людьми, кто нам помог У вас тут дорожки даже нету, да? У вас дорожки нету, а вы говорите дорожки. Ой, Здрасте, бабка! Холод. Пойдем о некому кому-нибудь нет? А? А нет о, не, не. Спросила, я тут же ей себе купила с пенсии, но не мерзнул. Ну, маленькие привезли вам. Привезли вам. Папа так никто не помогает. Если так не помогают, мы помогаем. Петьку топлю, вот такие руки хожу. Да. Я вот тот раз не попросил, его привозили, бензинчику надо было. Привезли свои мои родные. Она сегодня звонила, а он не едет. Его у кого мужика живет, он вылетел. Закодировал, ему плохо было, опять дверь возил куда-то. Ну, равно ничего, но работать впервые нет. Эта дочь мне просто вот валенки дали, а на печке течет. я их сушила, а видите, какие их надо снести, сушить. Так они и без галож, да? да? Да, куда им подшитые мне дали. Голоши не нужны сюда, в мороз, алик. Я с пенсии купила, ей идут и себе дут. А пенсию-то, я вам говорила, 9 и вот купила. А ноги вот в этих тут их. Больше, наверное, здесь никто не поможет. Давайте его. Кусила к нам и не едет. Идите, идите, мне надо так... Скорость у Ой... Держи да? Ой. Ой. Ой. Ой! картошечку... Давай смотри. на печке замерзну, не дырки на печке А что я могу сделать? Че я же не мужик, правильно? Опа. Все по старинке. Да! Я сейчас посмотрю, картошку варю. У вас у не что да, меня нет, есть. А когда ну, пенсию получит, есть. Вам надо паспорт обязательно делать. Вот не, надо. Да, да. И были у меня деньги, я халтурила. У них никогда и есть нечего. Ну вот хоть ягоды вы собирали. Ой. Было Ой. же время? Ягоды. ягоды были, можно было я продавать. по дешевке. Я ну какая разница, по дешевке, рублей. ну по чуть-чуть. Я по каждый чуть -чуть. день не ходила, она вообще не ходила. Это вот сейчас мороз, а то здесь все капало у нас. А Женька. Видите, что? Я на печке сплю холодно. Вот засну, заткну, заткну, окошки открываю, дырки. Вот деду, деду, и люди души, я валинка бую. Да, попробуйте валенки одеть, они теплые. Ага. Ваш сразу я... М43.